Приветствую всех из Финляндии. Сегодня будет обзор дома, который мы делали достаточно большой такой домик, скажем так. Значит, я стою спиной к входу главному. Справа у нас кладовочка, гардероб, грубо говоря, который, ну, такой не маленький. Этот дом вообще не маленький. И это выход идет на улицу, на водопровод, уличный кран, грубо говоря. Тут еще галтели должны стоять, наличники и так далее. То есть еще до конца не доделано. Но кафель уже есть, теплый пол работает. Все с этим в порядке. Значит, ну вот у нас еще и датчик в комнате есть. То есть розетка и так далее. Вот. Переходим дальше. Дальше у нас зал, но это сейчас свернем налево. Это у нас санузел. Что у нас есть интересного в санузле? Свет. Вот то, что я показывал вечно. Крышечки, которые на коробке идут с вилочкой и крючочек. Вешается люстра и подключается к люстре. Ну, вилочка такая маленькая тоже. Она в комплекте идет с этой крышкой. И все, и потом если помыть надо или убрать, снять, то спокойненько снимаешь, отсоединяешь, ничего там не нужно раскручивать, выкручивать, просто как вилку из розетки вытащил и готово. Вот здесь санузел покрашен, на полу кафель и соответственно слева идут у нас ящики, шкафы, раковина. ну это все дело вкуса в принципе. И вот она, привет, это у нас идет зеркальце грубо говоря да как оно и вот кстати о чем вчера говорили немножко это о том что ну я имею в, виду, в комментариях там с александром мы разговаривали он спросил как по поводу гигиенического душа вот он лежит на полу вот он будет где-то закреплен не знаю где но с этим нужно тоже подходить так чтобы было удобно с какой руки и так далее, может быть здесь просто это быть даже и неудобно, либо придется делать длинный шланг, который будет заходить за унитазом и где-то там вешаться на какой-то, ну не знаю, в общем, к этому нужно вопросу подойти более, ну, скажем так, разумно и вдумчиво, как будет, как сидишь, как удобно брать душ и так далее, то есть нужно именно с унитаза дотянуться до раковины, включить воду, и потом уже, когда вода пойдет здесь, взять лейку и там при нажатии здесь отключится вода и будет литься именно из гигиенического душа. То есть это очень удобно на самом деле. И речь шла о том вчера, что а ставят ли а, биде. На самом деле биде это просто ну, более дорогой вариант. И соответственно, вдумайтесь, вот это вот расстояние, да, вот куда здесь поставить биде, никак. То есть нужно было бы делать комнату значительно больше. Ну, это практически второй унитаз по размерам. То есть к нему нужно подойти и так далее. Поэтому душевая лейка стоит 3 копейки по сравнению с биде. Потому что биде еще требует и площадь. Вот именно квадратных метров. А квадратные метры в санузлах это самое дорогое. То есть еще будет дополнительно подключение водопровода. Дополнительно будет канализация, слив. Ну, в общем, все это просто дороже и все на самом деле здесь сколько я вижу везде гигиенические души и вполне как бы адекватно скажем так то что ты делаешь что ты можешь сделать гигиеническим душам то же самое и беды только это будет в разы дешевле тут вопрос а зачем платить больше Ну вот и все ну так идем дальше юрик там уже стреляет значит здесь у нас розетки и так далее и вот у нас кухня, кухонный комплекс. Ну вот, смотрите, давайте сейчас отойду подальше и с этой стороны посмотрите, как она выглядит. Кухни ставятся всегда только лишь на основной пол, никаких паркетов и так далее. То есть вся мебель в основном ставится без паркетов, паркет стелется позже. Это связано с тем, что потом люди удивляются, ой, у меня тут паркет сдулся температурные швы и нагрузка, у нее должно быть движение, а если вы не делаете, не даете этого движения, то что вы хотите, плюс второй момент, это, ну скажем так, здесь нет такой идеи, что кухню кто-то потом при продаже дома будет забирать, ее не будут забирать, она останется здесь навсегда, то есть если будет замена, то она, как правило, в основном это будет значит и замена паркета, это будет и замена там еще чего-то, ну такой капитальный ремонт. А либо могут просто поменять фасады сами по себе, дверцы. Вот то же самое ставить, только там прошло 20-25 лет, 30, э, возможно продали, захотели, что сделали, хотим другие дверцы, все, другой фасад, ну и все. В принципе, здесь нет такого. Шкафы в квартирах, которые там 50-х, 60 50-х, 60-х -60 годов, они шкафы как есть, так и есть, только лишь э, красится. И все. Поймите, что, ну, как бы есть какой-то смысл. Я помню маму с папой, которая постоянно, регулярно там у нас перемещалась куда-то. Шкафы, кровати, какие-то передвижения, перемещения. Да, ну, блин, здесь такого нет. И это на самом деле очень хорошо. Меня это лично очень сильно радует. Так, что это такое полосатенькое? Ага. Ну это вот, понятно. Руло такое. О, здесь что-то кто-то накосячил. Ну, это не проблема. Кран такой у нас интересный. Вот, ну здесь с островом. И вот здесь будет основной зал. По большому счету. Все, в принципе, света здесь много, здесь окна большие и так далее. Вот, здесь уже кто-то занимается делами другими. Значит, здесь мы попадаем. Это кабинет. Здесь нет двери никакой, просто кабинет рабочий. Есть свой выход на террасу. Кто интересно, подписывайтесь на телеграм-канал. Этот дом мы делали сейчас в декабрь. А Грубо говоря, мы его начали в конце, по-моему, августа, то есть мы уже третий дом делаем, просто вернулись здесь доделать ну, какие-то вещи, которые от нас не зависели и, блин, не по нашим обстоятельствам пришлось это все возвращаться в зимний период. Вот, здесь комната хозяйки, это вот как раз-таки стеклянная дверь, она матовая, и это очень даже хорошо, на самом деле, смотрите, как интересно. О, свет здесь свет здесь а это а еще пока нет ничего ну ладно ну, в общем вот вам пожалуйста мебель которая здесь присутствует это комната хозяйки то есть наверняка будет где-то корзинка располагаться с грязным бельем и все в шкафах можно там полотенца достать еще что-то такое раковина плюс здесь э, есть для, Ну, здесь не видно сейчас, там, если увидите, из нержавейки трап, то есть можно сапоги поставить, чтобы они там, грубо говоря, со снега, с грязью обтекали, либо собакам лапы помыть. Вот, поэтому, видите, как это все происходит. То, что черное, там, цвет, ну, я на самом деле такой кардинально... Считаю, что это неправильные моменты, ну, недальновидные, я бы так назвал. Потому что в моменте, да, это модно, но вот то, что сейчас в тренде, оно, как правило, там в районе 10 лет. И все, а потом после 10 уже другой тренд, а это сильно выбивается. То есть это уже все такой мовитом становится. Вот кафель, плинтус из кафеля. И вот душ, там тоже есть кафель и так далее. Здесь у нас датчики. Управление, наверное, печкой. Я думаю, в сауне. Так, в бане у нас света. Не знаю. Вообще лампочки стоят. Сейчас посмотрим. Так, здесь нет. Здесь нет. Нет, не включить мне свет Так что Сорян Потолочек, видите, вот такой интересный. вагоночка, красивая, хорошая Я здесь сделал только лишь Подготовку и все То есть фольга, вата там Вся конструкция, бруски Обрешетки, это все я сделал А обшивка не входила в мою Работу Смотрите, здесь у нас идет Вот у нас как Отделана стеночка, с этой стороны брусочки, это вот наполовину стеклянная стенка будет, и с этой стороны углы я здесь не встречаю, чтобы они были запилены под 90 градусов, потому что это все-таки еще и травма опасно. не забывайте об этом, ну и плюс как это все аккуратно сделать, это такой специалист, который будет, блин, капец, сколько брать денег, скорее всего, я так думаю, по крайней мере, и это будет, ну это очень сложно, в общем, не так все просто, как хочется, да. А вот розетка, розетка я нашел. Сейчас я включу. Включился. Так, здесь можно выключить свет. И вот, смотрите, как оно. Видите, запилы идут без... это безгалтельный, скажем так, вариант. То есть это должна рука быть хорошего профессионала, да, здесь хороший монтажник делал, возможно и сам заказчик, он тоже такой вроде как э -э делает нормально лейки для него, для нее, ну опять же для меня это почему-то спорный, спорный момент, не могу понять почему, почему я с этим не могу как-то вот так прийти, взять и согласиться, не знаю, не недопонимаю, то есть ну, для него и для нее. Ну, не знаю. Можно же, наверное, просто одну как-то поширше сделать, грубо говоря. Ну, не знаю, я не хочу это. Это дело вкуса, но вот в моих мозгах это не складывается эта картинка, и не понимаю я эту идею. Вообще совершенно причем. Лучше бы, на мой взгляд, вот как бы я для себя сделал, я бы просто сместил крайний душ, ну, поближе сюда, не совсем там по центру, грубо говоря, но поближе, ну, по крайней мере, не надо там рядом со стенкой быть, ну, в углу в каком-то, ну, я не знаю, это мое, конечно, мнение, ребята, вы там думайте как хотите, и вот оно идет как, видите, этот вытяжку закрываешь, и все и паришься здесь идет приток приток значит будет внизу выти... печка стоять а если внизу печка стоит и здесь приток идет а под стеклянной дверью будет 10 сантиметров точно зазор грубо говоря и холодный воздух который остыл улетит сюда вот в эту вентиляцию которая находится в душе которая работает на вытяжку и она работает постоянно все предлагаю пойти дальше Так, здесь выключаем. Здесь мы выключили. Так, так, так, так. И вот у нас выход на второй этаж. Поднимаемся. Здесь паркет уже есть. Отлично. Вот одна спаленка небольшенькая небольшенькая, Вот у нас виды из спаленки. Один вид. Здесь еще будут на, откосики, начальники, грубо говоря. Вот второй вид. Ну вот тут уже дом, фундамент сделан. Будет другой дом. Потолки МДФ, галтели и плинтуса еще нужно сделать. А здесь у нас вот, датчик есть температурный. И это как зал холл здесь подразумевается с этой стороны будет у ограждений лестницы телевизор ставить тумбочка и диванчик туда и туда грубо говоря ну посидеть можно как такой зал фойе вот видите достаточно большой и прямо переходим там у нас там у нас идет другая спальня тоже маленькая это вторая вот, здесь тоже датчик присутствует, и одно окошко, и вот он у нас вид, тоже такой, Вот, В принципе, потолки МДФ, да все стандартно, по сути паркет, все вечно мне пишите, что вот что там, что стелят, да все что хотят, то и стелят на самом деле, ну за исключением каких-то вещей ну, неправильных, и все. И вот идем мы в комнату хозяйки. Хотя зря проскочил, давайте вернемся по пути. Здесь у нас идет санузел второго этажа. Здесь есть душ. Душ, раковина, шкафчики, унитаз, окошко есть. Вот он, гигиенический душ. Сидишь с правой руки, в принципе. Э, блин, нет, надо менять, короткий, короткий шланг не прокатит, то есть я тоже у себя дома, когда покупал, купил и потом пришлось покупать другой вот именно шланг, чтобы он был длиннее, иначе никак неудобно не воспользоваться. Здесь еще помыть надо нормально и так далее, вот тоже потолок, я здесь делал каркас и всю эту подготовку, а обшивка уже не моя. Вот. Ну и пойдемте дальше в хозяйскую спальню. На самом деле посоветую всем подписываться в телеграм-канал. Это очень важно. Почему? Потому что если вы хотите наблюдать за тем, что происходит, как происходит, где происходит и так далее, то как раз-таки самое интересное. Там просто как лайв-журнал постоянно э, показываю, показываю, рассказываю много вещей, которые на YouTube не попадают, но ну, это для истинных любителей и ценителей, которые хотят э, видеть, как это происходит постоянно. Ну вот смотрите, это получается, здесь будет, конечно же, кровать стоять, вот она покрашена, одна стенка другим цветом. Выключатели, розетки и так далее, и там подразумевается гардероб сзади. Для меня это плохое решение, но это лично мое мнение, я уже много раз говорил, что не считаю правильным все-таки чтобы оно там было открыто, потому что пыль свободно, грубо говоря, двигается так, как шкаф, вот, закрытый или открыт. Шкаф закрыл, все, ну, ты живешь и так далее, нужно зайти, зашел. То есть я не вижу никакой проблемы, на самом деле, пускай вы поставили даже какие-то откатные двери. Вариаций дофига, но все же туда просто... Не знаю, это мое личное мнение. Вот, поэтому так. Вот видите, одно окно, оно открывное, вот это, это вот как раз таки мы с Сергеем Евдокимовым показывали тоже вот на этом окошке, как раз таки, всю эту схему. И вот, лежишь на кровати, открываешь глазки и вот у тебя такой вид появляется. Этот дом тоже мы делали, то есть уже после этого мы переехали сюда, потом от этого мы уже съездили на другой, там на другом делаем, короче говоря, но на, на, вот в Телеграме все это есть, ребята, вот, датчики пожарные, здесь то же самое, для коробочки эти все розеточки и так далее, и вот здесь заходим, ну вот такой как гардеробная комната, здесь будут шкафы соответственно, ну в общем все по стандартным схемам, вот. поэтому дом достаточно большой, интересный, Заходите, смотрите, подписывайтесь, оценивайте, говорите, что вам нравится, не нравится и так далее. А на этом я хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч!